Привет! Существует мнение, что маркетинг – это зло, это обман, это манипуляции. Маркетологи специально создают рекламные кампании, чтобы поймать клиента, чтобы клиент повелся, только бы продать, только бы что-то впарить. Вот в этом видео я предлагаю с этим разобраться и отчасти скажу, что это действительно так и есть. Маркетинг создает некую иллюзию, вот в этом видео я постараюсь очень кратко и максимально просто показать, как это получается. Но в конце этого видео я также дам небольшой совет, рекомендацию, что можно с этим делать и как этому можно противостоять. И вот об этом всем подробно далее. Если очень сильно упростить, то основная задача, которую ставят перед маркетингом, это увеличить объем продаж. И в процессе работы над этой задачей, то есть над увеличением объема продаж, маркетинг может изучать рынок, сегментировать, то есть выделять различные сегменты, выделять целевые сегменты, целевую аудиторию и так далее. И вот в этом процессе может появиться некая концепция продукта, которая могла бы быть востребована на каком-то целевом рынке. И вот эту концепцию продукта пытаются как бы наложить на реальный продукт, которым занимается, допустим, либо производит компания если есть несоответствие, если есть какой-то разрыв, соответственно реальный продукт, то, туда нужно что-то добавить, что-то улучшить, расширить функционал и так далее. Но насколько будет эта концепция соответствовать реальному продукту, это на самом деле большой вопрос. Понятно, что маркетинг, он может влиять на процесс создания продукта, может участвовать в процессе производства, но сам по себе он вот этой деятельностью не занимается. И вот здесь вот важно уже ловить основную идею, что маркетинг в большей степени он работает именно с концепцией продукта, а не с реальным продуктом. Теперь дальше. Здесь очень важно разобраться с таким понятием, как позиционирование. Это еще одна из задач, которую решает маркетинг. Позиционирование ⁇ это создание в голове либо в сознании потребителей определенного представления о продукте. То есть это не то, что есть на самом деле, а то, что мы хотим, чтобы об этом продукте думал потребитель. То есть это создание места, либо позиции, отсюда позиционирование в сознании потребителей. И после того, как стратегия позиционирования разработана, дальше уже разрабатывают маркетинговые коммуникации, рекламные кампании и так далее. И маркетологи, когда они работают над позиционированием, они могут что-то приукрасить для того, чтобы красиво отстроиться, допустим, от, от конкурентов. Потому что ставят же задачу продать, то есть что-то представить с нужного ракурса, на чем-то сделать акцент, на чем-то, допустим, умолчать и так далее. И вот здесь, опять же, получается некая концепция продукта, которая может не совсем соответствовать реальности. Небольшое уточнение. Существует несколько видов стратегий позиционирования. Наиболее распространенные из них – позиционирование по конкретному атрибуту продукта, позиционирование по выгоде ценовое позиционирование, конкурентное позиционирование, позиционирование по товарной либо продуктовой категории, то есть продукт лидер в конкретной сфере, позиционирование по потребителю и так далее. Самое важное, что нужно понять, что выбирая стратегию позиционирования, компания выбирает то, на чем она будет делать акцент, когда будет говорить, либо когда будет рекламировать свой продукт. Именно за счет этого и создается искажение, потому что то, на чем делается акцент, выставляется как бы на передний план, а все остальное остается немного за кадром. Продукт показывается с нужного ракурса, и таким образом формируется нужное представление либо нужная картинка в голове у клиента. Можно еще рассмотреть такое понятие, как имидж. Имидж больше имеет отношение к компанию, к бизнесу, либо к бренду. Это некий образ, который создается на протяжении определенного периода времени, как правило, продолжительного периода времени за счет деятельности компании, ее репутации, каких-то положительных отзывов, допустим, и так далее. То есть можно сказать, что имидж – это устойчивое представление общественности о конкретном объекте. И обратите внимание, мы снова говорим об образе представлений, то есть это опять некая концепция, которая может соответствовать реальному, а может на самом деле и иметь некие искажения. Ну и поскольку мы пытаемся разобраться с тем, как маркетинг создает иллюзию, давайте разберемся и с этим понятием. Иллюзия – это изменение либо искаженное восприятие, которое требует переосмысления увиденного. В психологии к иллюзии относят все то, что не соответствует реальности. И если вспомнить то, о чем мы говорили, то что маркетинг как не иллюзия, то есть, например, он занимается тем, что создает некое желаемое представление о продукте. И нужно понимать. что сегодня работает в условиях жесткой конкуренции и в какой-то степени он не может позволить себе быть абсолютно честным потому что не получится тогда продать продукт поэтому и маркетологи вынуждены прибегать вот к таким вот искажениям и созданием допустим красивого позиционирования продукта ну понятно что создать допустим абсолютную иллюзию то есть создать некое пози позиционирование продукта допустим которого нету в реальности такого не Потому что клиент все равно купит реальный продукт, он столкнется с реальностью и к хорошему это точно не приведет. Но приукрасить, немножко показать с нужного ракурса, там, повесить какие-то вишенки на торте, это естественно сделать можно. Еще важно понимать, что много будет зависеть от системы ценностей самой компании. От этого будет зависеть продукт, с которым этот, эта компания работает, какой у нее будет маркетинг, насколько он будет честный. И маркетолог, он полностью будет зависеть от этой системы ценностей и сделать он с этим ничего не может. То есть можно пробовать держать баланс, если в какой-то момент эта система ценностей компании начинает конфликтовать с системой ценностей самого человека, то специалиста по маркетингу, то специалист может просто принять решение и уволиться с компании. Но тут очень важный момент, что для клиента, для потребителя ничего не меняется, потому что на место этого специалиста придет другой, которого эта система ценностей компании устраивает, и он готов играть по этим правилам. Еще можно вспомнить, что есть такое понятие, как социально ответственный маркетинг, это тогда, когда компания, бизнес думает о достижении своих целей, но при этом учитывает э, цели и общество в целом, то есть, чтобы здесь не было конфликта. И именно вот в этом и заключается устойчивое развитие бизнеса. То есть, например, компания сознательно принимает решение в своем бизнесе, заботиться об экологии, использовать э, такие более экологичные материалы. Ну, это как один из примеров. Это, конечно, очень круто, когда получилось попасть в такую компанию и в такой компании поработать, но, к сожалению, это бывает не так часто. Если немножко резюмировать, то понятно, что на рынке очень много разных продуктов, очень много разных компаний со своими методами работы, принципами работы. Какие-то из них более социально ответственные, более, скажем так, этичные, какие-то менее социально ответственные. Они пытаются создавать иллюзии, пытаются впаривать, заниматься впендюрингом. И тут вопрос, что с этим делать? Как и обещала, я дам маленький такой совет, рекомендацию, которая может помочь. Итак, когда мы видим любую маркетинговую коммуникацию, рекламную кампанию, допустим, видим банальную рекламную листовку, либо слушаем, либо смотрим рекламный ролик, и это тот продукт, который нас заинтересовал, то есть мы обратили на это внимание, здесь очень важно остановиться и себе сказать, это не то, что есть на самом деле. Это то, что хотят, чтобы я думал об этом продукте. Это то, как хотят, чтобы я воспринимал, либо воспринимала этот продукт. Это то, как хотят меня убедить купить этот продукт. Но что это на самом деле, я... Не знаю. И вот такой вот диалог, напоминание самому себе позволяет вернуть такое здравое критическое мышление и напомнить о том, что маркетинг создает иллюзию, а следовательно, пришло время взять ответственность на свою сторону то есть не верить тому что мы видим либо что мы слышим взять на себя ответственность это значит еще раз проверить искать дополнительную информацию но ну, ни в коем случае не поддаваться на вот такие вот импульсы или эмоциональные покупки я старалась максимально доступно донести информацию, может быть, где-то даже излишне упрощала, и коллеги и маркетологи могут сделать мне замечания, но основной моей целью было донести то, что в основе маркетинговой деятельности во многом и лежит создание иллюзий. И когда человек ведется на какие-то иллюзии, допустим, и покупает мелочевку, это один вариант, но когда все-таки покупается, допустим, какой-то дорогостоящий продукт, тратится значительный бюджет, это уже совсем другой. Я здесь больше хотела донести вот такую идею осознанного потребления. Напишите в комментариях, была ли эта информация понятна и полезна. Если у вас есть что дополнить по этой теме, обязательно тоже напишите. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!